так ребят всем здорово с вами егорю с тв папа точка .ру смотрите поиграли мы на бокс-гейме в принципе атмосфера была вообще офигенная честно первые две недели мы отыграли просто по кайфу с ребятами с нами играл голд Аморалиди, ретро и еще пару ребят короче что хочу было очень приятно всех видеть. Всем спасибо, кто смотрел стримы. Ребят, Бакс Гейм, Бакс Гейм оказался хорошим серваком, на удивление. Я думал, это будет какой-то пвп сервак, где я ничего не смогу сделать. А у меня получилось там добиться каких успехов вообще. Ну просто, ну реально кайфанул. Ребят, кто еще не пробовался играть на Бакс Гейме, попробуйте обязательно, зайдите, покайфуйте. У них скоро будет опять очередное открытие, где, возможно, мы уже придем не 3-4 человека, а целым паком, а, возможно, двумя. Вот И покажем э, паку Доза, кто мы такие, потому что очень много языков там оспускали, всякие ребятки по поводу по поводу всех тем вообще просто просто неадекватные ребята какие-то были немножечко не знаю я вообще этот клан даже не знал какой клан дозы кто это такие вообще а вот они как бы э, свою репутацию очень сильно подпортили в моем понимании своим отношением э, к моим зрителям и ко мне в первую очередь вот также э, хочу э, сказать то что э, паку терминатора 777 Возможно, мы придем и тоже покажем на острове, на премиум Лысле, кто мы такие. Вы там что-то бегали, что-то там, вот так вот нас, типа не на этом серваке, не там, не сям. Все будет, все будет, брат, Чуйка придет позже к вам. Все не научился, чувствовать все будет Чуйка придет позже. Не переживайте, у нас она уже есть. Короче, всего понравился, эмоции получил, Администрация очень уважительно общается со всеми вообще, я в шоке, честно говоря. Вот. И самое, ну, мне понравилось то, что нужно крафтить и шмот там, он не покупается нигде. Но это все, господи, донат решает, опять же, понимаете, но на всех у него как бы есть бабосики. То есть надо было качать просто, у меня не было э, возможности качать себе там четыре окна, там, ПП, и все вот это прочее. Вот. Ну, короче, ребят, смотрите стримы. Дальше у нас в планах другой сервак. Скоро выпущу видео, куда мы идем. Не пропускайте и подписывайтесь обязательно на канал, ребятушки. Всех обнял, всем спасибо. Ретро-канализация. Ты лучше, я, а аморалити и голдыч. Муа! Ребятушки, пау, пау, пау, пау, пау.